всем привет на бирже Юби доступен ежедневный заработок USTEP. степ все зависит от купленного уровня который покупается за монету USDT, 1 один к одному к доллару взяв уровень за 100 долларов третий уровень ежедневное начисление 20 степ плюс бонус это 276 доллара монет торгуется цена 13 8 цента как и вчера за год прибыль составит, по тому курсу, который сейчас, чуть больше 1000 долларов. То есть вложенные средства вы увеличите в 10 раз. Уровни можно брать сколько угодно. Единственное, нужно ловить момент, когда они будут доступны. То есть значение выше нуля. Есть уровень, можно покупать. Держите USDT на балансе чтобы быть готовым к покупке. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем пока.